сломал нет я не сломал я тут кое-что сделал а там просто Че квест надо было пройти я его прошел и еще записал в этот момент так что вот так а я думал ты уже вышел доброго времени суток я не один и со мной напарник Забыл, что это Фанатик. А, фанатик. А, да ты не поймаешь, собирай здесь все. Не... Ты, ты, ты, ты, ты, ты да ты чё блин, по -по -по -по под ноги-то смотри. Я только ноги вижу. А ты, ты что, убираешь? Ты роклишь? Камни под ногами бери, там все вот это вот, оно тут полезное. Ты где? А, вон он, вижу. Я тебе сейчас камнем по морде сиди. Там что Ей можно? Поспорим. Как кидать? Сейчас я тебе покажу. А где ты? А, вон он ты где. Бедаешь. Сейчас эти по морде съезжу. <смех> Смотри, я тебе сейчас хп сниму. Смотри. <смех> это собака ты сатула. Красота. <смех> так. Так, это все тоже следуем. Бинты. Батончики, батончики. Ты меня голодом оставишь, да? А как их выкидывать? Берешь в инвентарь и кидаешь просто. Вот так. А? На инвентарь, на, на, на тап, на тап, на тап. Понял, да? Бери, бери. Застройку, знаешь, где будем делать? Вот здесь. За мной беги. Первое задание это вот здесь. Застраивать вот здесь будем. Вот, вот этом месте. Так, собираем. Ну поспать можно, ну. Ну это вот здесь заделываем, сразу базу здесь. А, тоже надо скрафтить молоток. Так, создать. Из этого. Так, так-так-так-так-так. Где? Я только это могу сейчас пока создавать. А, палки надо добыть. Так, это я сделал. Так. О, надо аналитику. Блин, дебелизи, конечно. Фаны Фан пропал. Так, инвентарь пока не заполнен. Надо все по аналитикой лучше. Ага. Топор уже можно будет делать. Так, это тоже проанализируем. We'll все, все проанализируем. А, блин, нельзя. создать ну пока фляжку еще у меня нет вот создаем Сейчас стебельки еще соберу и сделаю братишки тоже топорчик не туда пошел хорошо когда ты высвечиваешься так. ты что там делаешь Тихо-тихо-тихо, ты его не победишь сейчас. Он тебя еще наваляет. Да нет, такого а то тут жучка. Долгоносик. А, долгоносик? Долгоносик. Да, Это долгоносик. Долгоносик. <связь> Самое лучшее вот здесь застраиваться с самого начала. <связь> <связь> <связь> так, сейчас мы... Накрафтим вот эти штучки. Чтоб доспехи какие-то хоть были с самого начала. Ты сам. Ты чем мне меня? Молотом не лупишь? Надо топор. А, это молоток? Да, на топор создавать. Топор. Блин. Создать э -э веревку. Так, создаем. Так, создать теперь топорчик. Братишка, ты где? Создаю. Не пойму, куда делся. А, вот он. Чё тебе надо тут? Вот, лови. Лови топор, это твой. Так, найти воду. Так, воду, воду, воду, воду, воду. М -м -м. О, вот эта штучка хорошая. Быстренько, быстренько, быстренько, утаем это. Так, сейчас застройку начнем уже. Так, вот это еда. Грибочки. А куда в хату нести, что ли, дрова? Сейчас, подожди. Ну, пока неси туда. Это же первое задание, а тут будет. Да. Смотри, И вот еще... это вот еще когда делаешь, да. вот это вот, смотри. Вот это тоже собирай. Это для крафта. Ну что так пить? Служить нельзя? Mm -hmm. ну ты сам хочешь, проверь. Yeah. О, муравишка, муравишка, иди сюда. Вот yeah. у меня тут сильный голод. Yeah. Так. Слутались с этого. Так. Так, теперь убежище надо будет создавать. По тихой грусти. Так, и для убежища что тут у меня есть? А, это помещение. Не, не надо. Камушков не хватает. Я понял. Где-то камни валяться должны. А крафт здесь конечный или есть ограничения? А, ограничения есть. В крафте. У тебя сумка должна если заполняется. То бишь так где они так, так так так так так сейчас пойду все аналитику сделаю пока чтобы застрои потом были только бы главное получиха не появилась здесь какая-нибудь У тебя, конечно, наушник кряхтит. <смех> это я, так вот. А, О -о. а я понял. Выносливость исчезла, надо похавать. <смех> так, надо сейчас будет скрафтить. Так, нам вот это нужно будет. Пока поставлю. Лист клиера. А сюда можно? Нет, нельзя. Так, камушки, камушки нужны. Так, с самого начала лучше всего это все собирать. И вот здесь застраиваться будем. Так, так, так, так, так. Сок собираем деревни сок опор потом улучшим смотри на паучуху там не нарвись или, или на комара <свистит> <свистит> Там так вздыхаешь. Ой. Кстати, вот эта штучка прикольная для полета. Так как же ее снарядить? Все. Ух ты, блин. Так где же это? Сухие эти найду Женька mm -hmm. а? Сейчас да я, я, я, я тебе тут Весточку одну сейчас дам Ты где? А, вон вижу Держи Вот эту И снаряди ее Да я уже, уже взял один. Ну на запас, если хочу. На запас, на запас так что сухая трава нужна. М -м -м. Где же она тут может быть? Так, паркур, паркур. Нашел. Нашел? А я уже ее собирал. То она больше меня, эта трава сухая. <смех> <смех> вот уже похабчик я готовлю. Хапчик, хабчик, хапчик, так. Пойду, пока проанализирую. О, долгоносик, долгоносик, иди сюда. Спасибо. как Опять у меня... Хоп... Голод наступил. Короче, водичку можно пить. Я знаю, что ее можно пить, только она травит тебя. Угу. я поживу. Иди-иди, я там поставил похавать. Да, я заблудился где-то там заблудился вот сюда за мной за мной ух ты что напасть там я хотел Ну как тебе не утолю полностью вот да. нормально <звук> Что-то, а не... я это большой <звук> да? макрица на меня напала я валю я валю валю валю валю я не хочу откиснуть ты как так такое зашло валю. А, я откатился. И что тебя поднять намут? Да, да, да, да. Но я чувствую, что с этой мокрицей не получится ничего. So bad, она сейчас тебя тащит сзади, сзади, сзади, сзади, подбежала. Да, нельзя там. Да? Нет, нельзя, пока она тебя бьёт. А, ты это же откислый, она тогда перерождается. Жопа. Да, при возрождении вот Там здесь мы еще... появляемся. А я еще поваляюсь чуть-чуть. Там он еще божья коровка идет. Божья коровка, да вы чего роплите? Она твое мясо сожрала. А, -а, а, я понял. Они на это же, получается, на еду. Так ты где вообще? Да я же переродился, я бегу. Бегу-бегу. Ну, где мы, где мы сначала спавнимся, надо же лежать да, да, да, 5, 4, 3. Не успел. успел. Все, так. они ушли. Да я вижу. Она у тебя этот съела. Надо, короче, за... <реклама> тихо-тихо, божала коробка Женя, рядом. Та сагриться, надо на тебя агрится. беги. А где она, ты что тебе О, блин. А, другая. Вот, да, я тебе че и говорю, что она за это стояла, но тебя сотрела. А, ну, пусто а, другая была. Так, надо застроить делать потихоньку, потому что сейчас от жопа будет. Так, убежище. Ты защита, так, так, убежище. А, я еще за... Выбор палатки сгоняю. О, точно. Дурак. Сейчас я переставлю. Так. Вот здесь пускай стоит. Так, где-то у нас это валялось. Травишка. Божья коробка, может ты уйдешь отсюда? Mm -hmm. О, блин, ты чё mm -hmm. ко мне тут? Mm -hmm. Mm -hmm. Так же да, как в Поросте почти. Да, как в порости. О -о -о. Тебе коровка или? Да? да знаю, она на меня не агрится. Я на нее не нападаю. Я это понял, когда она это мимо проходила. Так. винтики А, мне не хватит. <свист> я <свист> и у тебя скрип <свист> первый театр, мне что да это я просто наушникам кресло прислоняюсь но. ну конечно hey, mm -hmm. так те же тут все лекаренки всякие камни ты что там а долгоносика валиш mm -hmm. так надо вот это застраивать начинать так Анька, пойду сгоняю это по получу. Сейчас ночь нас непится, этот паук паучиха появится. Можешь так не вздыхать, как будто ты бежишь? Капец, бы ты даешь, конечно. Блин, надо его всему обучить и все, Чтобы застраивать здесь. Я тут муравья мочканул. Ну отлично, я тоже мочканул уже. Ни одного. Ха, карта у нас. что у нас по карте? О, где-то рядом эти. А что на верстаке можно сделать? А на верстаке много чего можно делать это. Так, у меня этих шесть штучки есть. А что мне? Так, вот это... А давай создадим. Блин, не то нажал. Все, пакел бы сделать? уже сделал. Да. Так, застройка опять, будет... Ставить. Блин, так много этих упожих коровок везде шарится? Ну, мясо их привлекает же. какая ты там клавиатурой. Ой, нет. А, О нет, блин, кончилась. напугало. <связь> Все, я здесь сделал респаун у себя. как-то приучать говорили в игре, я не знаю. Так, здесь все пособираем. Так, все лутаем пока. Можешь так не дышать, мне страшно. сострои там как у меня состроим создавать о а чем мне за кольцо <гум> <гум> <гум> так создавать сейчас посмотрим что же тут есть у меня еще так так так так так ты че у нас так может поспим да может посп... да. еще нельзя две минуты нельзя еще спать пока ну здесь это, нажми, респайм, спасибо. все. Тебе бинты наверное, надо нас делать. Бинтики, бинтики. А, у меня... У меня этих что ли нету? Так, сок здесь. Это как сохраниться? На... На R нажми, и оно сохранится возрождение, чтобы здесь было. И, да так, как... молот. А, ты на R нажал? Топор. Топор. <laughs> ты даешь. <laughs> В общем, на R никогда не нажимай, даже когда перезаряжаться да. будешь. Иду подотличу. Так вот сюда. Да харе так вздыхать, ее перный театр страшно становится. Так, аналитика камень. Тут еще лоху год задание, если честно, мы будем проходить за колпот, наверное. А вообще тут есть что-то? Ты протя? <свист> как он? сюжетная линия да тут сюжетная линия это да получить надо будет здесь два босса будет да бишь сюжетка есть я так гляжу так ладно Запаркурю сюда. сюда что-то за паркуривать Надеюсь, это -то током не будет лупить, когда я сюда разойду. Ой, боже, коробка. Э, хе, хе обломись. О, спать можно. Беги спать я поспал она сохранилась уже как раз О, а чё так а чё Леди, темно ля, видел? я видел все сделал а, она только 3 так, на верстаке, может что-нибудь улучшить, все есть. Так. Бинты мне надо, а я бинты не могу сделать. Почему? Типа сок надо изучить. Ладно, я пока сгоняю. Ты что там встал так вздыхаешь? Я считаю и смотрю. А, понял. Я их нифига ни не разобрал. Так, это все понравизировал. Все значится. Долгоносик где-то. Блин, как застроями. За Так. Хочу всяких букашек надо мочить. Ага. Забор для растений, блин. Сопля, ты куда побежал? До да хрена камушку. Тебе покушать надо дать. Уже надо. Так. Ты где? А что за лазеры? Это я сделал. Вот. Ах ты. А я что, не могу скидывать ее? Ладно. Блин. Так, у три. Так, ладно. Пойду еще чем по покрафтить. посмотрю, что можно будет. надо воды хлебнуть так а плохая вода так посмотреть надо эти о во -во -во, вода вода нашел росы короче собираешь эти а, о, я понял. Там она помечается когда роса и смотришь по верхам всегда Ветро. так может это еще есть проанализировать что-то новенькое еще добывать. Типа, ну, указатель поставил. Все. <смех> <смех> Видел, да, я тебя побродировал. Better than starving, I think. Ah! Get... Ah! Собака! кто <laughs> <laughs> Ты где? Охренеть, вижу. ты видишь, где я помираю. Трупа. So <laughs> oh э. О, о, долгонос, долгонос, иди сюда. Ты что там возникаешь? Надо как-то скрафтить ведро, чтобы это. Какое ведро? Ну чтоб воду набирать. О, а я вижу тут какого-то паучка большого. Где? Да я шучу. Ты, ты не угорай, такая-то этот висит. Улитка валяется от улитки. Открыл кокон. Так, а вот где наша хата теперь? Ты помечал ее? Я не помечал. Нет? Мы, не все, не зап нет. мы все заплутали. <звук> <звук> Бегим! <звук> иди нахрен! Паук, Но. иди нахрен! я вижу, ты нарвался на полочке. Я хоть и помечал, а хрен его. Сейчас мы, мы куда у. Фух. не да пойдем. Чинял? Ух! Наверное. О, что-то знакомое место. Писточек. А я к дереву прибежал. <свистит> а, у меня тут куча пауков. Твою мать. Такой ну, что... телескоп сохраняю Взгоняй. Это да твои жмаковку. Что ж я на всех нарываюсь тут так? Ну, клеща нашел. И не сюда а что их тут до хрена? По-любому вот эта тропинка, она ведет пхать. Надо будет помечание сделать потом себе на карте. Нет? Блин, я помечание надо поставить. Я вроде стал какой-то пометку. Ты иди ты к жопу. Та ты собака, сути Уложил? Почти. Блин, а, а то откисну, блин. Сколько у тебя там? 12 секунд. А то я тебя так далеко убежал. Да не, я уже откисну не успеешь. Успеем. So а не успел. Сколько осталось? 5 секунд. Я просто это чуть-чуть не думал, она моталась, я за ней побежал и коплю просто. Ты что в нее кидал ее? Да. Дебильный. Ты ч ⁇ моего креста забрал? О. Сопля, да иди сюда. Так, божья коровочка, да? Ну где-то грибочки жру. Где кто? Иди отсюда, крещара. Да что ты будешь делать? Почему за мной охотятся вечно? Я сваливаю. У меня сейчас капло нету, ага, у меня сейчас. на меня её встанет. Я не кто ты дурак Кто? Ты! Ты ты... ты you know you know Я падаю Где я а Там. мы вот здесь отсюда будем спавниться. А, лоха, как хорошо. А, вон, рюкзаки указаны. 23 <пыль> метра от нас. Ой, 3 -3. 300, 300 метров, 3 -3. метров, да. Недалеко. Короче, а, как Борисия. нашу хату запомнить? Я сейчас покажу, сейчас я, короче, помечание сделаю, чтобы мы не терялись. Ты же это ставил? А. Ну, хоть с мало возрождаешься, это уже радует. Так, начало, знаешь, тяжело такое. Ты думаешь, что легко? Там что махая сегодня? Да нет, так, разминаюсь. Радвиночки делаешь. Я за сумкой за свою пошел. Да я понял. Я тоже туда же. Уже с дороги сбился. Там вот на меня шагрился, я не пойму. Твою сумку подобрать? А. Не надо. Ты ее не сможешь подобрать там, потому что вещей мало. Так, все. Да. Опять телескоп нашел, а тебе наша хата. Ой, ну где то что-то, видишь. Катина. Ой-ой. ой я не туда пришел. Ой, да, не очкуй, не грей. Не очкуй, там бомбовик идет. Да. Это как все надо запоминать. Опа. Эй, -э -э. жук, бамбовик, ой, бамбовик. Мощный... Мощный тип, я в него камушку забился. О, лопата нужна. Ай, крищи дебильные. Меня отравили, я сейчас сдохну. бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим Может, бежим а бежим, мы с локацией обедали. нет нет, здесь локаций много так, где наша хата О, не-не, не сюда ты рядом с катой что там на меня агресса бегает ты ты ко мне пришел. Эй, блин, где. Я... Ты нашел хату? Да, я знаю, примерно где-то здесь. Да, недалеко там должно быть. А, я нашел лабораторию. Вот он сок. Достижение получил. Так, короче, от телескопа все начинаем, да? Да. Вот банка с соком. Где-то в ту сторону. Что, паук идет? Валим. Валим-валим-валим-валим-валим-валим, а то он нам сейчас 3 даст, так, болото, так, да нашел, я прям сюда поставил, беги сюда. А у меня тут одна проблема, я в паутину попал, и теперь <сORق> ползу <сORق> э, ты Муравей борзянки объелся. Иди сюда, иди сюда-сюда-сюда-сюда. Уложил. Что-то пожрать нечего поставить. Четко, да, я себе поставил здесь. I'm not picky. Она у нас теперь стоит. Все, у нас теперь отметка здесь есть, видишь? А как ты поставил? Просто он на нее нажал и все и поставил. Я не понял, а ты че божья коробка здесь стоишь? Думаю, это... Да ты черный, мы ее продуем сразу? скоро откисну well, chewy, not bad. так есть потребил так надо как-то теперь застройку надо устраивать так что там у нас за Да, <соспит> а -а -а. <соспит> <соспит> <соспит> тишка, смотри. Да я вот тоже сейчас только что дошло, что можно создать. Почему-то я бинты не могу создать, а не поймать, понять не могу, почему? Ну, вроде здесь все изучено, так я не пойму. Бинты Че у меня тоже данные защиты. А на наверное. Наверное, на вистаке, на наверное, наверное будут создавать. Какая-то, наверное, этот долгоносик топает? Тут должно быть это. Yes, please. Так, я не пойму. Такое ощущение, как будто по мне ездят. Так, собрали, собрали, собрали. Чувак, я застрял. Ну-ка, no теперь я смогу создать бинт? Или нет? Походу, дела нет. А нет, могу. но выполнена. Так, пойду изучу. Там на скорая ячейки заполнится с этой сид. Так, ладно. Аналитика. Ничего. Жопа. Так, что еще можно поизучать? Что же еще? Камни не надо. Не как надо. их одевать, шляпу там? Два раза клик правой. Ой, лево, лево, левой. Кликай, она оденется. Так. Так, сейчас защиту посмотрим, что еще можно. Кроме этого, так, нагрудник. Ага, мне эти надо. Сейчас. Тешел кстати находил, чтоб лопату сделать Сейчас я сделал лопату. А, мне надо этот а -а -а, желудь найти. Так, нагрудник я сделал. Так, обувь. Да он сам надевает. Что такое, помнишь? У меня одета, нет? А ты... Чё? У меня нет. одета, нет? Нет, нет. А как одевать-то? Ну я тебе говорю, два двойной клик. Нажимай. Два клика два левой. левой. Ну? Че, не работает? Ага, уфу. Надел? Хуя. да уж капец какой-то ты так ладно чего у меня тут еще можно так на всякий случай надо сундуки посмотреть еще как создавать так а еще ничего не это еда пинты топоры всякие так ко копье надо создать это не проблема эти собирать тихо Ну сейчас более или менее чтобы мы дрались уже лучше будет только на паучка главное не нарваться уходи уходи Так, так копье создали так лопату надо будет о лук а есть я лук создал а стрелы, стрелы, стрелы, шерсть. А это что у нас такое? Так. Стрелы, хакел. Так, пойду на всю жопу приключили поищу. Ну, теперь это ты знаешь, где это находится? так теперь надо чтоб лазер работал да пока позвучать так все у нас так все мы проверили все работает угу. Все, у нас лазер работает. Так, а что там на факел нам надо? Угу, мне нет таких. В темноте неохота лазить, потом обрезать да и все это все дело. Можно уже поспать. пошли подрываем 8 часов 8 поспать как раз ну на этом я думаю мы закончим за кадром все посмотрим и сделаем так что увидимся в следующей серии всем пока а ты ничего не скажешь? Уф. Ну ладно. Ты это сломал что ли? Нет, я не сломал, я тут кое-что сделал.